Трамвай потихоньку двигаем. Здорово, ребятки. Двигаем, говорю, потихоньку, трамвай. А, да, Многие да. не верили. Говорят, у нас в городе и вдруг трамвай. Здравствуйте. А я уж не о трамвай думаю. Трамвай у меня... Во! Здорово, Сашко! А, здравствуйте, Лукаш. Что, что пешком? Как пешком? Мы на машине. Вон! Это ж, между прочим, как раз то место, где Бог глину брал, когда Адама делал. Тенсне. А! А! Глина у вас тут. Да. А мы этой глиной, что от Адама осталось, весь район одеваем. Как одеваем? Черепицы! Вот полюбуйтесь собственного производства. Здравствуй. Погоди, скажи, как пройти в бокс? Тут вот так и все. она вот так и все, да? Понятно, понятно. Oh, Дел изобретний заведующий инженер Дятлов. Да. он сейчас на заседании придется обождать. А вместо этого Дятлова а, есть? секретарь Сидоров. Но... А, а что такое, чего Или Он только-только охвачен. То есть как охвачен? Ну, охвачен воспитательный рай, значит охватил. А, да, ну так это бывает. И, Иван Алисовец по поручению Мельского перевоспит. То есть как перевоспит? В нем это, знаете, старое ещё сидит, понимаете? Так понимаю, так интересно посмотреть. Уж лучше подождите Ивана Алисимовича самого. И наконец, при известном условии, трамвай может быть пущен ровно через 15 дней. Нет, через 10 дней. Через 15 Нет, дней. Нет, через 10. Через 15. Ну-ну-ну-ну-ну. Через 12 с половиной, ладно? Лука Иванович, вы забываете о Южной улице. И наконец, вы забываете о домике товарища Дятлова. Что такое о моем Ничего, ничего, ничего, ничего. О Южной мы не забываем. Покажите, пожалуйста, машину. Что ты там делаешь? Что ты делаешь? Ты же серьезное учреждение. Видишь, люди работают, а ты виноват. Здравствуйте. Кто, зачем, откуда? Василий Звягин из колхоза Агрономии. Знаете, рядом. С Надеждой в сердце и с Изобреть в в руках. Это вы что же, кошку изобрели? Ой, нет, это я нашел, а сейчас. Вот. Колхозник? Да, и студент. Почти инженер, сейчас прохожу практику в родном колхозе. Да. Так это самое, я хотел поговорить с вашим секретарем. Потому что время в обрез. Но с секретарем мне не советовали, а? Почему не советовали? Как да, говорят, он бюрократ, что ли. М? Что такое бюрократ? Кто бюрократ? Конкретно имя, фамилия. А фамилия его Сидор, Сидоров, верно, Сидоров. Ну давайте ваш этот перпетум Ой. Ой, вы меня уж простите, он маленький, извините его. Что ж ты, а? Вон они, трамвай уже пустили. Полет фантазии. Даже в некотором смысле перелет. Ну да, с трамваем не вперед, а с клонча не залет. Где кланча его прошу? Где? Вот тут она была. Была и должна быть. Жалкий натуралист. Видели? а Отживший образ церкви для каланча. Не прогрессивный, ну, не вдохновляет. Совершенно <реклама> верно. Ах, каланча вас не вдохновляет? Значит, по-вашему церковь. И моя колонча, а твое и то, Антон Васильевич. Это же в творческом смысле, а не буквально. Вот смотрите, моего домик тоже вот здесь нет, а он вот где должен быть. Домик одно, а колонча совсем другое. Так, Антон Васильевич, это же полет фантазии. Ну, Какой там полет фантазии? Ведь мы ваш домик по плану сносим. Как сносим? Ну, очень просто. Он же стоит как раз на линии. Не объезжать же трамвай. Правильно. Лукар Иванович, сноситесь? Иван Анисмойч, я давно хотел с вами поговорить. Товарищ, мне рассматривать нечего. Что у нас, Нью-Йорк или там Амстердам какой-нибудь? Передвигать дома в нашем городе? Вы что это, сами придумали или с ними вдвоем? Будьте уверены, сам придумал. А потом, при чем здесь Амстердам, когда в Москве дома передвигают? Так вы поезжайте в Москву, а у нас не москва а в некотором роде провинция. Так что ж, мы решили не двигаться вперед. Нет, от чего же? Мы двигаться будем. А дома пусть стоят на так... месте. Так лучше будет. Так ведь их все равно ломаю. О, это другое дело. Это в некотором роде диалектика. Сметать с пути все старое, Ломать-то не диалектика это. Короче говоря, вы будете рассматривать или не будет? Ладно. Зайдите через месяц. Когда? Я же вам сказал, товарищ, зайдите через три недели. Хорошо, зайду через две недели. Вы знаете, мне тут рассказывали про вашего Сидорова. Так вы тоже, знаете, похожи О, так на него, товарищ Дятлов. Надо знать адрес. Вот? Нет, котенка, чтобы изрец всё навещать. А, ну, Южная 6. А как его зовут? Вот никак, давайте вместе придумаем. Давай. Давай. Давай. Давай. Ой, удобно? Очень. Ну, давай. Ой. давай. Ой, давайте назовем его Васька. Васька нельзя. Почему? Будут путать со мной. А меня зовут Галя. Ну, тогда здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я где-то вас видел. Где? А помните, когда вы всей улице слух портили. Я играла правильно. Нет, правильно. Ну ты вот... как же мы его назовем? Вот дело серьезное. Мы наспех придумаем, а ему всю жизнь имя носить. Дайте отложим на недельку. Почему на недельку? Так, раньше я в вашем городишке не буду. Городишки? У нас, конечно, пока еще не москвича. Нет, но... город очень хороший. Ну, в совете бюрократа окопался. В совете? Да. А, от этого, наверное, с Сидоровым говорит. Нет, Сидорова, я знаю, это секретарь. А то вот Скворцов, заведующий. Дятлов! Дятлов, вот Дятлов. Ах, Дятлов, так он... Что он. А вы что ж, обиделись и ушли? Мы только с девушками на дороге вот такой храбрый. Ну это мы через неделю посмотрим, кто на кого обиделся. Ну зачем через неделю? Едемте сейчас. С вами хоть на край света, Галочка, а в город не поеду. Как хотите. Удобно? Очень. Ну и сидите. Ну и сижу. До свидания. До свидания. Скажите, о чем вы думаете? Ни о чем. А вы? То же самое. Смотрите, как иногда мысли сходятся, правда? Ну, до свидания. До свидания. Вася. Чего? А ну-ка, положите котеночка поудобнее. Не так, не так, не так. Поглубже, поглубже, чтобы он, чтобы он не убежал. Поднимите сиденье. Вот так вот. По куда Куда вы, да, У нас, конечно, не Москва, но все-таки. Здравствуйте. Лука. Здравствуйте. Все-таки хочется помечтать и прикинуть. Здравствуйте, ребята. Всегда помечтать готов! Помечтать и прикинуть. Здравствуйте. Ну, хозяин хозяину привет. У -у -у, куда забрался? Здорово, здорово. Как нам вместе с вами, так сказать, мастерами прекрасного? Сделать наш город красивым, удобным. Абергись! Очень занят. Да? Товарищ, это опять вы. Ну как же вам не стыдно? Я же вам сказал, занят. У нас уп уплотненный рабочий день, а вы меня отрываетесь. Вы расстроены? Это глупо, но я действительно расстроен. Кого чуть? Дом сносят. Что вы говорите? Мой домик. Ай-яй-яй, такой хорошенький домик. Я не понимаю, кому он мешает? Трамваю. Да-да-да. Если бы можно было не переезжать в другой дом, а перенести мой Это... на какую-нибудь... Тихую улицу. Это как же перенести? Не перенести, а передвинуть. Ага. О, да. В Москве. Как передвигает? Ну да, в Москве. Да. В Москве. Что вы там то вычтите, товарищ Передвигайтесь. Ну, домов. Кто это принес? Какой-то нервный тип с кошкой. Хотел в Москву уезжать. У вас, говорит, провинция. Вы, говорит, не двигаетесь вперед. Да глупости. Я ему тоже сказал глупости. Провинция, говорю, понятие отжившее. Так сказать, устарелое. Ну, так и сказал, да? Честного слово. Я ему говорю, вы не учитываете плана третьей пятилетки, местную промышленность, рост населения, трамвай и так далее. Молодец! Молодец, Александр Павлович! Иван а как же, Ильич, разве вы меня напрасно перевоспитываете? Тратите время, силы, ум, талант? товарищ я... Я его просил вас... Обождать, чтобы сейчас же рассмотреть. А он фыркает, говорит, приду через месяц и чертеж бросил. А кошка все просто к вашу Очень хорошо. А... Замечательный выступ. меня смущает есть у нас планы расширения улиц разные планы но все как сговорились обязательно ломать ну, ну там где трамвай это понятно да. а вот здесь здесь здесь только ломать обязательно ломать ну, э, ломать ломать ломать, ломать. Да. <связано> виноват забыл А все-таки нельзя, чтобы не ломать? Только ломать. Ломать, ломать и ломать. Можно не ломать. Лукая мы будем передвигать дома. Как в Москве, как в Москве. Оригинальные. С поворотом. <пирает> как с поворотом. Эксперимент с каким поворотом? Шёт технической мысли. Новые слова. Ну-ка, ну-ка, расскажите, расскажите. Одну минуточку. Одну, одну, одну, одну минуточку, одну минуточку. Новые слова. И где? Где у нас необходимо нам это поддержать, вдохновить миром. Молодцы слова. Бред. Одну минуту. Одну И начать это надо. Нашего города! Да, скажите, скажите, товарищ Да, как вы относитесь к этому проекту? Лучше, чем к да, мультике! вам уже не нужен месяц на рассмотрение? Месяц? Зачем месяц? Мне все ясно. Наконец я отдохну от вашей музыки. Уезжаю. Ну, нам просто везет. Да, уезжаю. Все ясно. Перестраивается. А почему вы так любезно встретили автор этого замечательного проекта? А тихо, тихо, как у вас. А? Да, с автором действительно вышел немного. С Сознается. Да. А у, него, у, у, у меня ничего не вышло. Я его, собственно, даже в глаза никогда не видел. Что? Честное слова. Отбежавывайся! Давай бацю! Давай бацю! Давай бацю! Валя... Тихо, тихо, здесь тихо, люди кругом. тихо, в чем дело? Может быть, вы теперь скажете, что никогда не будете в этом человека? Да что вы это На, на кланче! Кто это ваш? Галя! Галя, это не он, я удаляюсь. Как ну, он? Конечно, не он. Объясните, товарищ, кто вы? Выступайте кто? Это он? Это вы? Да, действительно, я. Рад! Очень рад! Поздравляю! Поздравляю! Удивляюсь! Как вы могли предлагать ломать дома, когда передвигать их значительно проще? Не меня предлагал, не это вы предлагали ломать дома. А я предлагал использовать опыт Москвы. Нет, извините, это я! Предлагаю. Нет, я вы с вашим придуманным формалистом. А, -а, -а, а, да, формалисты слушают! Любимый шляп! Ах, так! Иван Анич, значит, с вашего начнем. Ну, конечно, конечно, поскольку эксперимент так становится риск, мой долг. Договорились. Ну, а как ваши остальные жильцы не разбегутся? Ну, что? Ну, парикмахерская это так, а вот Семечкин... Семечкин? Так Семечкин же передовой человек. Обхитник, mm. председатель мест кома, Он mm. mm, Побольше вот таких Семечкин. Да я уверен, что он будет счастлив, когда вернется. А где он сейчас? На даче, но это не важно, я вас уверяю. Он будет счастлив. чего бояться? Мы будем двигать дома. Семечкин ваш, пожалуйста, пускай чай пьем. Ну, сучай, вы? А на повороте у вас толчок yeah. и вообще при такой скорости невозможно. Человек. Механик Не А ошпарить. Ошпарит, обязательно ошпарит. Вот если 4 и 5 десятых, Не пожалуй, Нет, 8 и 5 десятых, и все-таки будем чай. Молодой человек, механика – это точность. У нее а... есть предел. А это зависит от того, чья это механика. А, Позволь. Верно. И меньше всего механика любит диспуты на таком высоком теоретическом уровне. Ну вот, стали? Нет. Значит, уезжаете? Да, к сожалению. И вот оставляю самое, самое дорогое. А вы не бойтесь, Иван найдет очень замечательный инженер. Да? А говорят, он и скрипать замечательный. Да? Угу. Галка, вы меня не поняли. Дома без меня подготовить. А ко дню передвижки обязательно приеду, ладно? А сейчас я не от А Совсем от А, понимаю. Понимаешь? Вы котенки? Не бойтесь, ему у меня будет очень хорошо. Кстати, как же мы его давим? Кузьма. Как же он Кузьма? Он же совсем маленький. Кузьмы всякие бывают. Микрофон находится на балконе против дома товарища Дятлова и Семечкина. Через несколько минут этот дом уедет, оставив позади себя расширенную Южную улицу, а также маловеров и скептиков, не веривших в возможность трамвая. Есть еще у нас тормозящие граждане. Этим трамваем. Мы обязаны ударить их по рукам. Ой! А Черт вас возьми! Простите, Антон Васильевич. Вы мне все пальцы отшибли. А чего же вы под руку есть? Я не под руку. Я при исполнении обязанностей. Шепотом, шепотом. Шопотом, Предупредите, пожалуйста, Иванович, чтобы около дома не курили. Не курить? Да, не курили. Знаете, мало ли что. Шарика подшипники грельца. Масло, бензин. Будьте ребесы. Шепот. Курить шепотом. Не курить! Абсурд? Рассыпется. А? Рассыпется. О, Иван Анисевич, о Да не Иван Анисевич, а дом рассыпется. Лука Иванович тоже. Тьфу. Товарищ Титров! В нет? Нет. Может, у него случилось что-нибудь? Наверно, случилось. А может, вы телеграмму мне к тому адресу послали? Что вы, и Иван Анисимович? у меня квитанция есть. Иван Анисимович. Иван Анисович! Ну, ну, где ваш вазь? Да обещал, обещал, я... обещал! Обещал, обещал! Вот, вот, всегда вы так! Не точно! Не аккуратно. Пора, пора двигать! А то и так уже целый час весь транспорт задерживает. Взять! Нет, ну, нет! Я, я, плачу, я, не я, не я ведь техники-то не, не очень. Я ведь не знал, Иван что вы без Васи не можете. То есть как не могу? Очень даже могу. Так мы же его не технически, а э, морально ждем. Ах, морально? Да. Ну так, так тогда действуйте. Пожалуйста. А то ведь у меня трамвай ждет технически. Пожалуйста, пожалуйста. Я Вася не, не, Я не А? А ведь а даже интересно. Почему? Вы знаете, Вася приедет, а дом уже переехал. Ха -ха. сюрприз получится. Да. Сюрприз. Петр Цивопеевич, mm -hmm. на повороте только четыре и пять десятых. У товарища Звягина пометка восемь десятых. А, Звягин, Звягин. Это же сумасшедшая скорость. Быстровато, конечно. Только четыре и пять десятых. Можно там. Даю. Давайте. Давай. to все состояние Как-то купе поезда кабине самолета, каюте парохода. И хотя смертных случаев не было, но все же небольшие ранения зарегистрированы. И только плавность движущегося дома вполне гарантирует нас. Торгов. Застрял дом. Глупости говорите! Не глупости, а эти блоки заел. На повороте заело. Видно, по вазиному надо было. Вот. Заел. Никакой паники. Никакой паники. Никакой паники. Никакой паники. Да никакой паники! Она рыла по вазиному. Петр теперь никакой памяти. Э да, летите вниз, вниз, вниз, и я сейчас тоже. Можно и вниз, а все-таки надо было по Васиму. У меня все правильно, никакой ошибки не может быть. А в чем же? Не знаю. В проекте, только в проекте. Хотел бы я видеть вашего марш. Иван Анисимович! Он вам очень нужен! Очень! Иван Анисимович! Иван Анисимович! Иван Анисимович! А вы могли бы с ним что-нибудь сделать? А я с ним сделал бы! Хорошо! Дом находится на перекрестке Южной и Ваньковской. Сейчас будет поворот и... Э, виноват, пардон, не будет поворота. Нет, нет, будет, будет поворот. Что вы говорите? Предупредите по рослению, чтобы примуса, спички и вообще с в сторону. Вы понимаете, пока он стоит на перекрестке, может весь портал сгореть, как фермер. Сгореть? Да вы не нервничаете, Иван Ильич. Ваш балкончик в стороне. Так я, я не нервничаю, <как> Ой. Ну вот, началось. Граждане! Граждане! И лучше внимания отъявляется от трасы. пауз, так сказать, на один-два часа. Надо смазать кое-какие части. А пока милости просим в зону. Отсматривайся красиво, марки. Так тебе и надо. Будешь теперь посмешищем на весь город. Двадцать лет требовать от всех хорошей работы вот, и... Так опозорить. Успокойся, Ерунтанов. Кто тебя обвинит? Кто? Я сам себя обвиню. А, Ведь это я нарушил да, жизнь успокойся. всего города. Товарищи, вы понимаете, что вы творили? Здесь же у меня центральная макистофика маленькая задержка, смазка блоков, и все в порядке. Ведь дорогой из одного дома может сгореть, как фейермерк! Иван Анисич, вы с ума сошли? Вы срываете весь мой график, а я из-за вас не могу рельсы прокладывать. Маленькая задержка, смазка, смазка блоков, а вы пока по обе стороны дом прокладываете. Как это по обе стороны? И трамвай, может быть, прикажете по обе стороны? Очень просто. С одной стороны доезжают и обратно, и с другой тоже. А пересадка через мой кабинет. Я предлагаю сломать домик. Вас что-то сломаем. И нам практика. Есть. И жителям приятно, да? А все-таки попробуем не ломать. А в случае пожар. Вещи город скрип, как в А в случае объедем по Иваньковской улице. Понятно? Лука ну Иванович, имейте в виду, теперь я за сроки не отвечаю. Ничего, ничего. Прокладывайте рельсы с обоих сторон, уберем дом, сомкнете и готово дело. До свидания. Ну, как угодно. Лукай а как я узнаю, если уже решите ломать? А вы попозже позвоните Ивана Анисичу, он вам все и расскажет. Лукай вот! Что вот? Вот он! Так что мне он? Вы мне вашего Васю подавайте, Звягина. Ну, за Васей поехали, Галя поехала. Поехала? Да. Ну вот давно надо было. Так она давно и поехала. Дома, а К сожалению, дверь квартиры товарища Семечкина прижата пивным ларьком. Но наш товарищ Семечкин найдет выход. Товарищ Семечкин, как я рад. Вы? То есть, интерьер, Вопрос второй. Вы заявили, что я буду счастлив. Ну, а мог ли я сомневаться? Знаю Точка. вас. Понятно? Это ошибка. Это машина для механиков. Правильно. Товарищ, так это же его день. Дома. А Лука Иванович машину прислал для потёка. Идёмте к Вася будет так рад, рад. А как же? Мы не думали, что в городе уже знает о нашем счастье. Тогда, а конечно, знает. Я потом. Мне надо тут еще машину. Разрешите приветствовать новых трех колхозников, трех бойцов. Вася, одна девочка. Ух, верно. Ну, двух бойцов и одну боевую подругу. Тут они сильными воинами. Пусть знают, что только у нас так радостно встречают их появление. Пусть вспоминаются что... Ожидали. Наоборот, только ждала, что вот так буду играть среди улиц. И собьетесь. Ну зачем мне сбиваться? Это вы сбились с вашим домом. С каким домом? С тем самым, с кем чем застрял среди улицы и все движение остановило. Простите. Когда же его двинули? Телеграмм получили? А вы мне писали? Я писала, Сидоров писал. Никакой телеграммы не было. Как же он застрял? На повороте. Да. Тогда едем скорее. Арина Тимофеевна, одети. Ох, верно, неудобно. Объясните ей. Извинитесь. Может быть, она поймет. Галочка, поймет. Арина Тимофеевна замечательно. Брачий Дисонский, Говорите тише. Да? Ломать модель. Какую? А от номера. Алло? Как с домом решили ломать будем? То ломать? А не понимаю. Решено ли ломать? Лило. Мать, мать, мама, ломать. А Говорите по буквам. Леонид, Омелько, Мефистофель, Алёша, Тарас, мягкий знак. Да-да-да-да, какой знак? Мягкий знак. А, мягкий знак. Так что же мне ломать, модель? Одну минутку. Да, да, да, да, да, ломайте вашу модель. Решено, да. Решено и подписано. Решено и подписано. Чудесно. Мы выезжаем. Кто выезжает? Куда выезжает? Алло, алло, алло, алло. пожаров, и вас только отпусти! Наброситесь, как от звери. Сразу начнете ломать, а тут нужно не ломать. Не ломать, а препарировать домик. Балкончик отдельно, крылечка отдельно, лестничку отдельно, труба отдельно. Представьте себе, что вы не пожарные, а, ну, хирурги. Перед сюда, работа! Мы пришли... мы пришли узнать, не помешаем ли мы, если будем играть. Мы теперь так близко съехали. Пожар! Очень Возь. хорошо. Не обидится, Все в лучшем виде. Клечка уже препарирована. Мебель выносится. Куда выносят? Это я уж вас хотел спросить. А домик сломаем на красоту. Правильно? Абсолютно правильно. Уж будьте покойны, Иван Анисинович. Все продумано. Ювелирная работа. Балкончик отдельно. Кличка отдельно, как в поликлинике. Да. Там Лука Иванович приехал. вас требует. А в чем дело? <как> <как> <как> У меня все в порядке. Телеграмм послал, а вот документ квитанция. Ну да. Послал в колхоз красный пахарь», А надо было в агрономию. Лука Иванович, роковая ошибка. Название похоже. Куда-куда? Оставьте на место. Кто вам разрешил? Он. По, -по, По телефону. Товарищ Сидоров! Товарищ Сидоров! Иди сюда! Я не говорил. Это по-другому телефону. Грачи Десонскому, чтоб ломал модель, а не вам. А то что подписано тоже, не мне. Не ему. А писка Лука Иванович миленький. А ты Пойдем. Лука Иванович, роковая ошибка. Меня ведь Иван Анисович перевоспитывает. Перевоспитывал, понятно? Понятно. Понятно только, Лука Иванович, по собственному желанию. вот заявление. Нет уж, знаете, мы вас по общему желанию. А тут собрались, брат, профессора. Говорят, предел напряжения и крышка. А, предел, предел. Какой может быть предел? Вот мне в колхозе тоже говорили предел, а я меньше двух норм не давал. А случалось, Галочка, и три. Это не остроумно. Тихо. Девушка. А, да, так 8,5, Пётр Тюманович. Есть. Что в порядке? Проверил. Чего это ты вымазался? Где, здесь? Да нет, вот а здесь. Ты теперь чисто? Да, теперь чисто. Ты слышал, что инженеры доказывают, и Иван Анищич... А, Иван Анищич... Ну, ты это уж извини. Иван Анищич говорит, а он крупный специалист. Блестящий специалист. Я от него многому научился, но вот... Что вот? Побоялся, риска нет. При чем тут риск, если у тебя все проверено? Лука Иванович, это же впервые с поворотом. Ну и что, что впервые? Ну, то давайте рискнем. Подожди минуточку. Товарищи, товарищи, давайте не будем мешать. Ну, отошли. Тут вот так рисковать надо, чтобы риску не было. Ну что, значит, нельзя? Это кто от себя сказал, что нельзя? А как же быть? Да вот так и быть. Ну, козыря. Ну и парень. Верно ты, Галка, говоришь, хорошо соображаешь. Парень, как парень. Что ты глупости говоришь? Не парень, а орел. С орлятами. Петр Тимофеевич, можно? Можно? Даю! Мику Ванечка, ну, ломать, Ванечка. только ломать теоретически двинуть невозможно. Ванечка уже. Что? Начнется через 5, 10, 15, 20 минут. А пока прослушайте вальс в исполнении оркестра пожарной команды. Так и мы тебя? спорили. Mm -hmm. Причем тут вы, это я во всем верю. Нет, не верю. Мы... того, чтобы прийти к вам, помочь вам, я... Нет, нет, да нет, нет мы, просто... мы не на вас. Мы себя, Иван. Нет, нет, это я вел себя по меньшей мере глупо. Нет нет, нет, нет, нет, это мы. Мы, не мы, мы, на... он вел себя глупо. Фу, как это? Не буду шагать, Сейчас трамвай пойдет. Нам его нужно музыкой Да. трамвай музыкой? Ну, ну будет? Да. да. Так вы нас просто выручите. Ну что же? Пожалуй. <смех> так, так мы ни разу не поговорили. О чем говорить? то Вот... Вот. Вот. Вы знаете, в старое время вот так вот возвращали кольца. Кольца? Да. Нет, просто потому что, ну, ему у вас будет лучше. Вы подарите его вашим детям. Кому? Этим. Близнецам. Василию Васильевич. Странно, я до сих пор не знал, что у меня есть дети. Это какая-то игра природы. А жена ваша? Какая жена? Тоже игра природы. Гала, какая жена? Арина Тимофеевна. Арина? так это жена моего друга. Вася механика. И жена, и дети, все его. Все его? Все его. Так, так что же вы? Так что же вы молчали? Девочка, я не. Я все время хотел. Отчего? А сказать? Сказать. Да, так вы забыли сказать. Да. А я назвала котенка два. Назвала? Угу. Память нашей встречи. А как? А угадайте, как? М? Нахал? <смех> Нет. Ну, хулиган. <смех> Нет, память нашей встречи. Ну, а как же иначе можно назвать его? Его зовут? Ну. Его зовут Вася. Медовка. Сейчас в трамвай пойдет, учись галку, а он тебе не даст. Спасибо. Галей. А то она... Ну спал, Павел Павлович, ничего не... А я играла точно и аккуратно. Галочка, здесь мало точности. Сидеть, сложа руки и ждать, а действовать и создавать. Разве ждали мы, пока нам пришлют кирпич? Нет, мы его делаем сами. А черепицу, А обувь? А бедра и чайники? Я поздравляю вас, товарищи, с торжественным днем пуска трамвая. И знаю то эта блестящая полоска Вельс не просто свяжет Октябрьскую площадь с вокзалом и кирпичным заводом, но проложит прямой путь-дорогу к новым победам в борьбе за социалистический город, за город радости и веселья. Там всем хорошо видно, но кажется.